Всем привет! С вами Ольга Дьяченко и вы на канале Ближе к телу. Друзья, сегодня мы с вами начнем изучение того, как правильно сконструировать и сшить трусики-зефирки. Я думаю, что вы слышали такое название на просторах интернета и видели готовые трусики. Такие трусики очень любят детки маленькие. Такие трусики любят девушки постарше. Зефирки. Почему? А потому что они легкие, воздушные, присборенные по всем срезам. То есть по линии талии, по линии выреза для ног. Образуется, ну скажем, такая легкая или не очень легкая, а густая сборка. Край срезов этих трусиков обработан на верлоке ролевым швом или швом зигзаг на обычной машине простор для фантазии при пошиве таких трусиков он ну, ему есть где разгуляться потому что резиночку можно взять одного цвета который мы будем обрабатывать ну, скажем так срезы потом нитки которыми мы обрабатываем край срезов тоже могут быть контрастными, то есть по отношению к ткани. Ткань может быть тоже любая. Ластовица может быть любого цвета. То есть простор фантазии большой, работайте, творите. Ткань может быть разная. Это может быть вот такая легкая эластичная сетка. Ну, вот у меня она с мушками. Сетка тянется в двух направлениях. По долевой нити и по поперечной. То есть ткань биэластичная. И вот так, и вот так она тянется. Вот, допустим, смотрите, ткань белая, сетка, да, наши резиночки. Мы можем взять, например, сюда контрастные красные. И нитки, которыми мы будем обрабатывать края ткани, они тоже могут быть красными. Ну, как пример. Или они могут быть, нитки могут быть зеленые. Резиночка тоже может быть зеленая. Или резиночка может быть белая, нитки синие. Ну, то есть, вот как хотите, так и поступайте. Допустим, вот сетка. Дальше. Это может быть биоэластичный атлас бельевой. Он тоже тянется в двух направлениях. Ну Вот у меня такой кусочек. Поперек тянется больше. Подолевой, там он тянется меньше либо совсем не тянется но тогда при составлении выкройки вы должны все вот эти вот коэффициенты учитывать тянется ткань или нет атлас легкие видели да тоже такие трусики они прям получаются воздушные также можно в пару к этим трусикам изготовить какой-то банду в таком же стиле, с такими же обработанными краями, вот, ну, скажем так, присборенными. Я думаю, что если такие трусики найдут у вас отклик, мы и бандо такое сделаем. Либо, ну, такой топик. Или это может быть какая-то кулирка. Ну, вот у меня нашлась, например, с клубничками. Вот такая вот интересная. Эти трусики могут быть детскими. Либо в таких трусиках можно, ну, не знаю, спать удобно. Они потому что такие объемные, нигде ничего не перетягивает. Вот такие веселенькие. Вот здесь тоже, смотрите, можно поиграть нитками. Нитки, которыми мы будем обрабатывать срез ткани, они могут быть красные, могут быть зеленые, могут быть голубенькие, ну, то есть какие угодно. Еще бывает такая ткань под названием Кашкарсе. Мастерицы, те, кто шьют одежду давно, я думаю, вы уже встречались с такой тканью, ее сейчас очень много. Из нее делают манжеты, либо горловину для свитшотов, для футболок, для трикотажных каких-то изделий. Она выглядит такой, знаете, как будто бы полосочки такие проходят, как резиночка. Она очень хорошо растягивается эта ткань. И она бывает плотная, а бывает потоньше. Вот ту, что потоньше, тоже можно использовать при пошиве таких трусиков. Получается интересный эффект, такая фактура. И срез вот такой ткани, он еще сильнее вот так вот растягивается. И мы добьемся именно того эффекта, эффекта зефира, трусиков зефира, который нам, кстати, нужен. Итак, материалы мы рассмотрели. Ткань я просто откладываю в сторону. Еще нам понадобится хлопчато-бумажный кусочек, ну, Кусочек хлопчат бумажного трикотажа, либо он может быть с лайкрой, либо просто стопроцентный ХБ трикотаж. Это для того, чтобы изготовить вкладыш, ластовицу для трусиков, гигиенический вкладыш. Вот небольшой кусочек такого трикотажа нам понадобится. И еще нам понадобится резиночка. Девочки, тут вы тоже поступаете, ну, как вам удобно. Резиночка может иметь вот такой вот неявный не фестонный край, вот такой деликатный, да, вот как в этом случае. Резиночка может иметь, ну, какой-то такой ярко выраженный фестонный край. Или, может быть, совсем не иметь фестона. Она просто может быть вот прямой, такой вот, без всяких фигурных краев. Ну, я думаю, что хорошо подойдет либо совсем без фестона, либо если фестон будет деликатный, небольшой, для того, чтобы вот это вот все... Вот, не махрилась и не мешала нам, особенно в тех местах, где паховая область. То есть, ну, а так поступайте тоже, как хотите. Может быть, вы работаете с прозрачной сеткой, и вам хочется, чтобы фестонный такой активный край просвечивал сквозь эту сетку. Про материалы поговорили. Значит, ткань, вкладыш для ластовицы, резиночки. Понадобятся также нитки, которыми вы будете все это дело сшить. И что? И приходим к построению, к составлению, к изготовлению выкройки. Выкройку можно изготовить двумя способами. Первое. Мы можем с самого начала взять, построить, по своим меркам сконструировать. Сейчас объясню как. И можем взять готовую выкройку и по ней уже смоделировать выкройку именно для трусиков зефира. Тоже покажу в этом уроке. Итак, если мы строим выкройку сами, вообще, вообще в чем сама фишка вот таких трусиков? Они строятся, то есть все срезы, они должны быть шире. Они должны быть длиннее, чем, ну вот, допустим, в обычных трусиках. Для того, чтобы потом все эти срезы присобрать, присобрать на резиночку и образовался такой вот красивый волнистый край, который и придает изюминку данным трусикам. Если мы строим трусики с самого начала, то у нас имеются мерки. Вот у меня просто уже заготовлен какой-то шаблон. Смотрите, для построения любой выкройки трусов нам нужен обхват талии, обхват бедер, длина сидения, либо высота сидения, смотря каким способом мы строим. Если мы строим обычные трусики, то мы от наших мерок мы просто отнимаем коэффициент на растяжимость ткани. А вот когда строим зефирки, да, тут нужно прибавить. Прибавить и построить. И прибавляем мы только к обхватам. В данном случае, если, например, у меня конструирование предполагает, вот мы строим базисную сетку по ширине бедер, то мы от бедер и отталкиваемся. Сколько мы прибавляем? Ну, красиво, когда для зефирок мы прибавляем такой коэффициент, например, от 15 до 30%. Можно брать и 35, но это уже очень много. Если вы хотите густую, активную сборку, то там, берите 30-35%. Если вы хотите какую-то... Ну, как я всегда говорю, строите первый раз, задана вам вилка, скажем так, значений, да, от 15 до 35%, берите среднее, не ошибетесь, вы посмотрите, как оно выглядит, и уже вторые трусики вы сошьете с учетом своих каких-то пожеланий. Вы взяли 20% среднее значение вот в этой вилке и смотрите... А, ну, получилось, например, хочу в следующий раз попышнее. В следующий раз берете значение больше, там, там 30% или 25%. Или сделали, вам показалось, что слишком густая сборка, в следующий раз возьмете чуть меньше. Возьмете там 15%, минимальное значение. То есть, ну, как обычно, работаем как обычно, приспосабливаемся именно к, к своему вкусу, там к своим пожеланиям. Итак, обхват бедер. Я буду шить трусики на манекен 46 размера. У меня бедра 100 см, обхват бедер 100 Значит, я к полному обхвату бедер должна прибавить, ну, давайте сразу разделим пополам, вот у меня, допустим, вот эта конструкция предполагает деление мерок пополам. Я строю половину передней половинки, половину задней, поэтому делю сразу полную мерку пополам, это 50, и прибавляю к этому значению, например, там 20%. То есть не отнимаю на коэффициент, а прибавляю. И вот какой у меня там, допустим, широкие бедра получились. Помните, мы строили с вами трусики для бралета. Там у нас было... Мы строили наложение, у нас на задней половинке строилась сразу передняя. Там мы делили все на 4. Тогда вы делите, например, полный обхват бедер 100, вы делите на 4, у вас получается 25. И к этим 25% прибавляете 20%. И вот эта вот базисная сетка, которую мы строили там по бедрам, она у вас будет уже с плюсом, вот с этим плюсом 20%. То есть принцип поймите. И еще один важный момент. Когда мы ищем раствор выточки, это разница между талией и бедрами, то тогда вы и к талии уже прибавили 20%. И к бедрам прибавили 20%. И вот эту разницу вы ищете. Сколько у вас будет раствор выточки. Вот отстроили, отложили от середины, допустим, какой-то вертикали, от оси. Ну и дальше строите, как обычно. Высоты вы оставляете те же самые. Построили себе вот трусики. И видите, получается, что все вырезы для ног у нас уже больше, они длиннее. Вырез по талии, он тоже длиннее. Высота осталась та же самая, комфортная вам посадка. А все вырезы, они удлинились. И по бедрам у нас уже стало, ну скажем так, больше. Оно том, все присоберется, и такие трусики получатся кокетливые. Ну, понятно, что такие трусики мы не носим под облегающей одежды. Да? Они все-таки предназначены для другого. То есть вот так вот, по такому принципу, вы строите, то есть закладываете прибавку положительную, вот этот процент, и строите базовую конструкцию. Как поступить? Если у вас есть готовая выкройка, и не хочется вам строить, я вам сейчас покажу, как поступить еще проще, и, ну, и кому как понравится, то так и будет дальше работать. Итак, способ номер два. Имея готовую выкройку, базовую, отработанную, вот, вот те трусики, по которым с которыми вы привыкли работать, как их смоделировать для того, чтобы сшить зефирки? Показываю. Передо мной чистый лист миллиметровой бумаги, чистый отрез, и я Сейчас покажу как изготовить выкройку для трусиков-зефирок при помощи моделирования из готовой базовой основы. Кстати, вот смотрите, вот у меня готовая, уже заезженная выкройка, видите, немножечко помятая. Это вот те трусики, которые мы с вами шили для бралета. Вот так вот выглядела у нас базовая конструкция, у нас передняя деталь была наложена на заднюю. Вот они, вот наши трусики. Это уже не слипы, это классика, у них такая чуть более высокая посадка, они поуже. У меня даже имеются припуски на швы. Вот, готовое лекало. Вся фишка трусиков зефирок в чем? В том, что у них присборенный волнистый край, и трусики имеют такой как бы дополнительный объем. Кстати, они получаются практически безразмерными. Э, то есть их можно будет смежным размером, на смежные размеры они тоже хорошо подойдут. Итак, у нас уже есть припуски на швы по срезам. Задняя середина сгиб. Середина, сгиб. Подписываю просто, чтобы не, нет, не запутаться. Передняя половина, сгиб. Теперь смотрите. По боковым швам, то, что у нас будет сшиваться вместе, припуск оставляем, какой есть. По шву ластовицы, вот здесь вот, припуски тоже, вот сколько тут у нас, 5 миллиметров, столько мы их оставляем. Теперь работаем с передней половинкой. Ластовица по ширине, вот какая она была, она такая у нас и остается. Вот эту центральную часть мы трогать не, не будем. Вот, смотрите, вот у меня точка без припусков. Граница ластовицы. Я вверх через нее, вот как бы через нее, вот так вот, провожу вертикаль. Вот тут вот я не трогаю ничего, вот сразу вот, вот сюда вот, вот отрисовала. И точно так же с задней половинкой, вот у меня точка где закончилась ластовица, ширина ластовицы. Через эту точку наверх я тоже провожу вертикаль. Тут просто... Сейчас увидите. Главный принцип понять. Вот эту вот часть центральную я не трогаю. Она никак у меня не участвует в моделировании. Вот эта часть середина тоже, вот у задней половинки, никак у меня не участвует в моделировании. У нас остались боковые части, которые, э, на которых мы как раз и будем делать моделирование. Чем... Объемнее. Чем пышнее вы хотите трусики, тем побольше нам нужно раздвинуть вот эти вот боковые части. Что мы делаем? Ну вот здесь, смотрите, на данном участке, ну я могу два, три, давайте два раза я разрежу, и будет у меня три членения. Просто рисую через одинаковый интервал примерно на глаз линии. Вот так вот. По этим линиям я буду потом разрезать выкройку и раздвигать. Ну вот здесь достаточно двух линий все середина не участвует вот по этим линиям вот по этим мы разрежем то же самое на спинке но здесь можно спинка шире давайте нарисуем три линии примерно через одинаковый интервал раз два ну там допустим можно третью нарисовать мы вот по этим линиям все разрежем и раздвинем так мне понадобится клей для того, чтобы сразу прикалывать и приклеивать, допустим, детали вот этих вот выкроек на миллиметровку. Или это может быть бумажный скотч, любой скотч. Ну, для того, чтобы зафиксировать. Так, и давайте, чтобы не путаться. Главное не перепутать. Хотите, пронумеруйте. Вот один, один. Ну, чтобы мы понимали, какая часть с какой соединяется. Два, вот так, два, три, три. Ну, можно, можно не нумеровать. И вот так просто разрезаем. И прикладываю так нахожу точку от которой я буду отстраивать середину вот куда прикалывать все чтобы я не потеряла и вот смотрите я теперь должна вот эти детальки просто раздвинуть равномерно как понять на какую величину раздвинуть детали нашей выкройки сейчас я вам объясню принцип вы его поймите и то есть вам дальше все будет просто и ясно смотрите Обхват бедер 100. И теперь я к этим 100 сантиметрам обхвата бедер должна прибавить 20%. То есть я должна увеличить. Это то же самое, что 100 моих сантиметров я умножу на 0,2. То есть я увеличиваю вот на эту величину. Это 0,2 от 100, 20% от 100, это 20 сантиметров. 20 сантиметров. 20 сантиметров это я должна прибавить ко всему обхвату бедер. Но у меня половина передней детали и половина задней детали. От целого это по четверти. Вот четвертушечка получается и вот четвертушечка. Поэтому вот ту величину, на которую я должна увеличить весь объем бедер, я просто делю на 4. И понимаю, что 5 сантиметров, значит на 5 сантиметров я должна раздвинуть всего лишь вот переднюю деталь, половину передней детали, и на 5 сантиметров я должна раздвинуть половину задней детали, то есть если бы у меня передняя деталь была в разворот, она имела бы здесь сгиб и сейчас у меня находилась, то я бы разрезала-разрезала эту деталь и уже на 10 сантиметров переднюю бы удлинила, да, увеличила. И то же самое проделала бы с задней половинки. Так как у нас вот четвертушечки, то и вот это значение, на которое мы должны увеличить полный объем бедер, мы делим на 4 части. Я надеюсь, вы не запутались. Итак, возвращаемся. Передняя деталь. И я просто смотрю и промеряю Общее расстояние вот так вот между детальками должно равняться, ну, примерно 5 сантиметров. Тут нет четкого такого. Но ну, сделайте там 4,5 сантиметра. Ну, просто мы рассчитали примерно представить. И вы поймете вот эту э, величину этой зефиристости, величину сборки. Если вам покажется 20% мало, вы сделаете в следующий раз там 30% возьмете. они у вас будут более густыми. То есть то же самое. Вот сделайте Так. Здесь полтора сантиметра, еще полтора это три сантиметра, ну и тут на два, итого будет пять. Ну вот так вот я раздвигаю, раздвигаю и просто фиксирую детальки вот так вот одним мазком, чтобы они у нас были, видите, у меня даже на глаз получилось распределить их ровненько. Все, ничего сложного. И то же самое мы проделываем с половинкой задней детали. Я разрезаю. Все, середину не трогаем. Это вот по ширине ластовицу нетронутая сторона. Вот смотрите, здесь я могу тоже разрезать всего вот, ну сколько, три раза получается. Могу больше, на один раз больше. Ничего страшного. Чтобы было, было равномерное распределение. Из-за того, что задняя половинка у нас она чуть-чуть вот, шире, чем передняя. Ну и то же самое. Приклеили. Здесь у нас раздвижка будет где-то по сантиметру. Вот так вот. Раз. Два. Три. Четыре. Ну и в конце нам всего нужно на пять раздвинуть. Но ну, пусть будет один и два, один и два. Ну и здесь вот. Вот так вот. Вот мы и раздвинули. Это чтобы вы понимали принцип, насколько все раздвижка у нас получается равномерная. Я думаю, что вы поняли, по какому принципу мы все это раздвигаем, на какую величину. Вы можете брать величину больше, меньше. Я дольше объясняла, чем это делается. И теперь мы просто берем лекало наши, и по лекалу обводим все детали. Снизу у нас, смотрите, под ластовицу у нас уже есть припуск. Мы его также оставляем. Все, ширина ластовицы у нас в неизменном виде остается. Боковой шов какой был. Сейчас я вырежу все это дело, на кальку переведу. И сопряжение срезов мы проверим. И по крайним точкам сводим. Так, сделали. Минуточку. И с передней деталью то же самое. С передней еще проще. Здесь ластовица осталась с припуском нетронутым. И вот смотрите. Вот здесь вот так вот. И по крайним точкам вот сопряжение просто новое вычерчиваем. Сейчас мы проверим величину, длину бокового шва. Вот. вот что у вас должно получиться в итоге. Давайте, если я просто уберу вот теперь детальки, ну, допустим, да. Мне сейчас нужно будет приложить кальку, чистый лист. Вот смотрите, как выглядит теперь наша выкройка, которая сконструирована с учетом той модели, которую мы хотим получить. Теперь я проверю длину боковых швов, я проверю сопряжение срезов, я проверю сопряжение срезов в области ластовицы. И еще один момент, который нам нужно учесть. Припуски. Припуски на швы. Вот это получается... Выкройка, Она у меня была уже с припуском, допустим, 5 миллиметров под резиночку. Я уже с ней работала. На вот эту зефиристость, на сборку, нам нужно прибавить, ну, где-то полтора-два сантиметра. Вот чтобы этот край был красивый. Резинка будет с отступом от края на полтора-два сантиметра. Если кому-то два сантиметра покажется слишком широко и будет мешать там, в паховой области где-то или там, на талии, то вы делаете полтора сантиметра. Один сантиметр это уже очень мало. Вот этого вот эффекта мы не добьемся. Берите полтора-два сантиметра. Поэтому, что я делаю? Если у меня 5 миллиметров уже было заложено, я хочу на выходе получить 1,5 Полтора. Значит, я еще прибавляю по одному сантиметру. Вот сюда вот вырезы для ног по одному сантиметру. По талии по одному сантиметру прибавляю. Все. А по боковым швам и по швам ластовицы у меня в выкройке уже было заложено по 5 миллиметров. Все. Тут уже есть. Тут ничего. Вот тут я уже ничего не закладываю. Прибавляю только к вырезу для ног и к вырезу, к срезу по талии. Все. Отчерчиваю поликалу. Накладываю вы... в кальку, чистый лист, полностью проверяю выкройку и все, у нас все готово к пошиву. готова новая выкройка, которая подойдет именно для трусиков зефирок. Все лишнее я убираю. И теперь будем производить раскрою. Приступаем к раскрою. Я тут долго сомневалась, из какой ткани шить. Все-таки остановилась на сеточке, потому что они получатся тогда такие воздушные трусики, красивые, будет видно резинку, будет видно ластовицу, это все будет просвечивать, и вы тогда вообще посмотрите вот эту вот анатомию, знаете, как на рентгене, всю анатомию трусиков. Вот. А потом факультативно мы можем с вами еще сшить и там из клубничек или из атласа. Итак. Кроить мы с вами уже умеем. Те, кто присоединился к нам вот только на этом уроке, посмотрите, пожалуйста, как я буду производить раскрой. Параллельно кромке идет нить основы, хоть ткань и трикотажная, хоть это у нас эластичная сетка, но долевую мы соблюдаем. Вот так я укладываю в край сетки. Моя выкройка. Так, Давайте немножечко поэкономим сетку, Вот а то мне потом девочки пишут, Оля, почему ты не экономишь ткань, у нас сердце крови обрывается. Вот так вот приложили. Сейчас я прикалю выкройку, детали выкройки. По середине передней детали и по середине задней детали у нас будет сгиб, поэтому вот так вот к сгибу я укладываю середины моей выкройки, прикалываю булавками в паре мест. Припуски у нас уже внесены, учтены и просто вырезаю. Произвела раскрой из ткани Вот буду шить из сетки Смотрите, передняя деталь, задняя деталь Все детали со сгибом И еще мы должны раскроить с вами один вкладыш Это ластовица Из хлопчат бумажного трикотажа Смотрите, она повторяет полностью переднюю деталь Небольшой участок передней детали мы с вами раньше договаривались, что высота этой ластовицы где-то 10-12 сантиметров, кому как удобно. И вот посмотрите один момент: ластовица по вырезу для ног должна быть уже, чуть-чуть уже, чем этот участок вот как раз передней детали, потому что она будет вкладываться вовнутрь, вот здесь перекрываться резинкой. Вот будет пришиваться резинка. А свободный край, вот, припуск в полтора сантиметра именно передней детали у трусиков, он будет просто свободный без ластовицы, чтобы был красивый эффект. Поэтому вот в этом месте по вырезу для ног, вот здесь вот ластовица должна быть уже, чем вот этот участок передней детали, как раз на полтора сантиметра. Вот это я сейчас все промерю и а, отрежу. Передняя деталь, задняя деталь. Я убираю бумажную выкройку, она нам пока не понадобится. Шить я буду из сетки. Это нам позволит разглядеть всю анатомию, как на рентгене, всю анатомию трусиков. Итак, ткани нежные, деликатные. Новичкам я рекомендую начать с кулирки, с лайкрой. Это такой трикотаж. Или какой-то взять, ну, не знаю, атлас, возможно. Он все равно плотнее и, и послушнее, чем вот такая вот воздушная сетка. Моя сетка не имеет ни лицевой стороны, ни изнаночной. Никак не видно вот не выпуклый рисунок, никакой. То есть две стороны идентичны друг другу. Если у вас ткань имеет лицевую сторону, имеет изнаночную, то смотрите алгоритм. Сначала мы начинаем э, со шва ластовицы. Пришьем ластовицу. Вот этот вот трикотажный вкладыш. Итак. Лицевая сторона передней детали смотрит на нас. Накладываем лицевой стороной заднюю деталь на лицевую сторону передней детали. Вот так. Лицо с лицом. Изнанка задней детали смотрит на нас. Ластовица. Вот этим вот самым длинным срезом. Тот, который мы будем притачивать. Лицевой стороной ластовицу прикладываем к изнаночной стороне задней детали. И получаем вот такой слоеный пирог. Давайте посмотрим этот узел, вот этот момент повнимательнее. Я всем девочкам, когда мы пришиваем ластовицу, рекомендую ставить себе такие заметочки, точки, или там булавкой помечать, серединку деталей. И тогда мы складываем серединки с серединкой, вот тут вот, по контрольным точкам. И от середины к краю вот так вот ведем, прикалываем. И тогда мы добиваемся вот тем самым, ну чтобы все у нас было ровно с двух сторон. Так, а у меня... Все прозрачное, я все вижу, укладываю. Потому что ластовица у нас, помните, без припусков. Вот в этой области по срезам, вырезан для ног, припусков не имеет ластовица. Ну что, и прямой строчкой я буду пользоваться оверлоком. Я просто этот слоеный пирожок сейчас стачиваю. Мы с вами уже выполняли подобную операцию в том уроке, когда мы шили трусики к бралету. А также в том уроке, когда мы шили купальник. Лавки к купальнику. Все. Выполняю строчку на оверлоке. Мы выполнили шов ластовицы. Раскладываем наши детали. И отгибаем ластовицу на лицевую сторону. Я намеренно взяла ластовицу чуть-чуть другого оттенка, чтобы нам все было видно. И резиночка у нас будет не белая, а такая слегка сливочная, молочная. Так, вот тут вот можно теперь пройтись немножечко утюгом, заутюжить. И ластовицу мы вот тут вот с этой стороны приметываем, чтобы она не мешалась. Потом, впоследствии, мы на швейной машине вот так вот резинкой будем пришивать резинку и ластовицу одной строчкой. Так, я могу теперь здесь все приколоть, либо приметать. Ну, то есть вы зафиксируете ластовицу. Теперь выполняем боковые швы. Мы скалываем лицевыми сторонами друг к другу боковые швы трусиков и выполняем их с двух сторон. С сеткой тяжело работать новичку, она непослушная, она очень тонкая. Поэтому, еще раз повторюсь, начинайте с каких-то тканей более послушных. Один боковой шов и другой боковой шов. Вот такие у нас, смотрите, получились трусики. Пока на промежуточном этапе. Так, сейчас. Вот все. Вот такие вот они большие, объемные. То есть, если вы сейчас заходите на фигуру, то ну, они вам будут очень велики. И теперь следующий этап. Мы должны обметать на оверлоке при помощи ролевого шва срезы трусиков. Срез по талии и срез выреза для ног. Что такое ролевый шов на оверлоке? Те девочки, у которых есть оверлок, они уже должны про него знать. Если вы забыли и никогда не пользовались им, пожалуйста, загляните в инструкцию к своему оверлоку. Ролевый шов в простонародье, в обиходе его еще называют кукольный шов. Это узкий шов, он частый, настраивается в каждом оверлоке по-своему. Опять же, посмотреть инструкцию. Он образовывает такой очень узкий шов по краю, ткани плотный, и он еще дополнительно может немножечко как бы растягивать срез. Либо мы можем в процессе пошива, в процессе обметывания немножечко сами ткань чуть-чуть аккуратно растягивать, для того, чтобы усилить эффект волны. У меня верлок простой. Перестройка производится буквально нажатием. Вот я один раз просто переключаю рычаг с нормального положения, с нормальной ширины шва с буковки N на буковку R. Просто передвинула. Еще я советую сделать ширину шва обметочного более узким. То есть на минимальную ширину сбросить все настройки. Вот у меня ножик просто придвигается вплотную к лапке. То есть смотрите, если я делаю широкий шов, нож отодвигается. Если я делаю минимальное значение ширины шва, ножик обратно вот так вот придвигается. Ну и еще иногда бывает, что нужно сбавить, сбросить настройки Натяжение нитей, одна и вторая нить, первая и вторая делаются, ослабляются, а последняя, она затягивается. Но это опять же, я не буду вас путать, вы посмотрите, пожалуйста, с настройки своего оверлока в инструкции. Так, и что еще? Я оставила три нитки, то есть одну иглу я убрала. Если мы оставим две иглы, то шов получается очень широкий, а нам нужно, чтобы шов оставался узким. Поэтому инструкция к машине вам в помощь, настраивайте, я свои настройки все выполнила, и сейчас приступлю к работе. Для того, чтобы усугубить эффект зефирности, я буду работать с нитками контрастными, трусики у меня белые, а нитки вот такие вот, ну какие я нашла, допустим, пусть это будет ярко-зеленый цвет, цвет салатовый. Одну ниточку я оставила, та, которая самая невидимая белая, потому что нашлось только две катушки в студии. Ну что, я приступаю к обметыванию ролевым швом срезов, всех срезов-трусиков. Кстати, таким швом еще очень хорошо выполнять край на валанах. Когда мы делаем воланчики, шьем одежду. Ну что, поехали! Чистота стежка, длина стежка, она у меня тоже такая вот минимальные настройки, потому что я хочу, чтобы шов был таким вот цветным, плотным. Поэтому потренируйтесь сначала на ненужном точки ткани и продолжайте работу. Девочки, смотрите, какая красота у нас получилась после работы на оверлоке. Вот так вот выглядит ролевый шов. В зависимости от плотности ткани, шов тоже будет плотным. Я работаю с сеткой, это очень нежный материал. Но он как нельзя лучше передает вот эту воздушность и зефирность трусиков. Поэтому ну вот у меня шов выглядит так. Контрастный, ярко-салатовый. Все очень красиво. Итак. Следующий этап. Мы должны пришить резинку на швейной машине при помощи шва-зигзаг. Перед тем, как пришивать резинку, мы должны измерить нужную длину э, резинок и правильно вшить ее вот в эти срезы. Сейчас я вам расскажу, как это делается. Я буду использовать резинку вот такую. Ну, опять же, какая нашлась у меня в мастерской. У нее имеется такой не широкий, не активный фестонный край. Пусть будет. Вот такая вот на шириной 1 сантиметр. Смотрите, нам нужно пришить резинку к вырезу талии и к срезам паховой области, к вырезам для ног. Вы берете свою выкройку первоначальную. Вот не ту, которую вы моделировали для трусиков зефиров, не ту, которая у нас увеличенная, а изначальная, с которой вы работали. Самое первое. Можете отталкиваться от нее. Если вы шили уже по ней трусики, вы знаете, что к тем срезам по талии и к ножкам вы на длину резинки закладываете коэффициент растяжимости, ну сколько мы там с вами, 5-8% закладывали. Вы читаете, то есть измеряете срезы по той бумажной выкройке первоначальной, измеряете длину среза, например, по талии, а от этой длины среза вы отнимаете 5-8% и такой же длины отрезаете резинку. Можно поступить так. А можно просто к себе приложить резиночку и измерить вот это натяжение, какое вам удобное. Потому что резинка может быть более тугой, либо резинка может ну, быть какой-то слабой, растягиваться сильнее. И вот это вот натяжение вы должны просто почувствовать его на своем теле. Поэтому, когда я буду обрабатывать срез по талии, я просто беру какой-то отрез резиночки, там участок, да, прикладываю именно к себе, к талии, отмеряю то значение, какое мне комфортное, потуже или послабее и отрезаю, откладываю. Дальше, вырез для ног. Я просто беру, опять же, кусок резинки и э, к вырезу для ног, к паховой области прикалываю, прикладываю и смотрю, комфортно мне или нет. По талии прикладываем, измеряем, как раз на той на том уровне, где у вас будут находиться трусики. Потому что это та выкройка, по которой вы уже работали ранее. Трусики могут быть с, более, с высокой посадкой или с низкой. Вот на этом участке измерили талию. Отрезали. Потом прикладываете к себе. Вот сюда, вот где у вас вырез по ножкам, по ягодицам. Тоже смотрите. Туго вам или не туго. Измеряете длину. Отрезаете Одну часть резинки и такой же длины для второй ноги отрезаете ну, вторую часть резинки. И сейчас все как обычно, как мы с вами делали раньше. Допустим, смотрите, резиночка у нас в кольцо. Находим 4 метки. Да? Делим вот этот вот круг на 4 равные части. И точно так же... Вот этот вот круг, кольцо выреза для ног мы тоже делим на 4 части, находим а, вот эти вот точки. И для того, чтобы резинка у нас была равномерно втачена, как раз в вырез для ног, мы по этим 4 меткам ее туда вкалываем. Вот так вот. Раз. Равномерно. Мы вкалываем резинку в один вырез для ног. Мы вкалываем резинку вот сюда вот ко второй ножке. И таким же самым образом вкалываем резиночку а, к вырезу по талии к срезу талии если вы оставляли припуск на волнистый край на волнистый шов полтора сантиметра смотрите резиночку у меня один сантиметр значит я буду притачивать резинку отступив от края ну буквально 5 миллиметров 5 миллиметров от края потом резиночку нас пошла и будет красивый эффект я прикладываю резинку к изнаночной стороне трусиков. Буду работать с изнанкой. Ну вот, вот тут ластовица будет хорошо видно. Если ваша резиночка имеет одну лицевую сторону, одну изнаночную, как это выражается? Лицевая сторона такая более, ну, скажем так, твердая, жесткая, а изнаночная, например, с таким легким ворсом, мягким. Вот эта вот изнанка, она должна быть ближе к телу, она должна соприкасаться с телом. А лицо соприкасается с изнаночной стороной трусиков. То есть сейчас мы нашу резиночку в накладку просто... При помощи шва зигзаг будем притачивать к изнанке трусиков. Ширина строчки зигзаг должна равняться ширине используемой вами резинки. Сейчас я приколю мои резиночки, вколю их в срезы равномерно И перейду к работе на швейной машинке. Резинку я вколола по четырем точкам. Вы можете вколоть булавочки почаще. Для того, чтобы надежно зафиксировать резинку. И для того, чтобы она никуда у вас не делась из-под лапки. Натягиваем между булавками вот так вот резинку. Вот я просто натягиваю. Ну Глазками я вижу ровный край, отступ от строчки. Вот здесь вот можно вколоть еще одну булавочку. Для удобства. Сейчас я вколю. В зависимости от того, какой припуск на, валан, на валанчик вы оставляли, вот столько вы отступаете от края и держите глазками, вот смотрите, чтобы было все ровненько. И поехали. Строчкой зигзаг настрачиваем резинку. Ну что, друзья, вот такая нежная нежность у нас получилась. Такие вот трусики-зефирки. Я намеренно использовала ластовицу сливочного оттенка. Сейчас я примерю трусики на манекен. И мы посмотрим, что у нас получилось в результате нашей работы. Друзья, давайте полюбуемся на результат наших трудов. Вот такие вот красивые трусики-зефирки у нас получились. Я сшила еще одни. Уж очень мне хотелось использовать в своей работе ткань с клубничкой. Для клубничек я использовала нитки контрастные, красные. То есть в тон нашей клубники. Я думаю, что получилось очень вкусно, интересно, ярко. Вот, вот так вот у меня пришита резиночка. Трусики свободные. Они имеют некоторую сборку на ягодицах. Они имеют сборку по переду. То есть вот эти вот фалды, вот эти складочки, это так и должно быть на данных трусиках. Переходим ко вторым трусикам. Это то, что я шил на камеру. Трусики из сетки. Как видите, 20%, которые я закладывала именно вот на эту воздушность, они дают вот такой вот ну, сдержанный результат. Если вы хотите результат попышнее, тогда закладывайте 30-35% к базовой основе. раздвигаете выкройку побольше, на большее расстояние. Состояние. Ну что, я думаю, что получилось все очень красиво. Резиночку я использовала аккуратную, не очень широкую. Сетка нежная. У меня на сегодня все. С вами была Ольга Дьяченко и канал Ближе к телу. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, делитесь моими видео со своими друзьями. До новых встреч!